Она очень хочет на ВИП, она сделала предоплату, забронировала у стоимость, вот. Хочет очень на ВИП, но ей рассрочку э, отказал банк. Еще берут в банке кредиты, еще им не дают эти в банке кредиты. Слава богу, что этой девочке не дали кредит в банке, чтобы оплатить этот курс. Ну, она найдет себе силы и 3 числа придет масштабировать свой бизнес. И мы с не сделаем миллион за месяц. Девочка, просто беги оттуда, беги. Ну, вот я вчера, я пошел вчера в этот, не знаю, сториз смотрите, нет? Я пошел вчера в Луи. Витон здесь на Пхукете. Очередь, 40 минут стоял в очереди, чтобы купить сумку за 200 тысяч. Понимаете? Ты сходил в Луи он и приобрел его там за 2000 косарей, 2000 евросов. У тебя есть, потому что вот эти вот бедные, горя сетевики покупают у тебя курсы, и ты им даешь нереальные вещи. У нас это стоит меньше 9 евро в месяц. Все. Дорожная карта, стратегия, система, автоматизация, партнеры, утепление, чат-боты, приложение мобильное, мобильное приложение, все внутри, все у тебя на ладони. Ты все это получишь просто, за блин, там даже семь с копейками евросов получается. Разборы это тот формат, когда вы показываете, как делать неправильно и как правильно. То есть вы ищете именно как раз связки, которые дают результат. Да, меня слышно. Привет. Да, слышно. Вот. Сейчас на этом белом экране будет появи... ну, появиться твоя дорожная карта, по которой тебе надо будет... Сейчас будет рисовать дорожную карту. Двигаться Но если ты поймешь, что те слова, которые я, те вещи, которые я тебе говорю, собственно, тебе откликаются, и ты поймешь, что это про тебя. Я вам всем рекомендую это все скринить. Так, ну, на всем привет. Меня зовут Александр Третьев. У меня есть классическое направление бизнеса. И я сейчас развиваюсь еще в консалтинге в компании. Компания новая. В рамках компании есть такой продукт, как криптообучение. Вот. На текущий момент у меня нет продаж, нет структуры. Потом... Бедный Александр Терентьев. Ну, то есть умею делать трафик через рассылки в ВКонтакте, например, ВКонтакте, Телеграме, да везде можно делать. А, правильно я понимаю? То есть у тебя сейчас есть компетенция гнать трафик, да? Да. Ага. Что еще умеешь делать? Ну, учитывая, что 10 лет занимаюсь бизнесом, умею, вроде бы, общаться с клиентами. Ну, так, в целом, продавать умею, но вот конкретно продавать именно бизнес, ну, не, не получается. Скажи, пожалуйста, какой сейчас основной твой запрос? То есть что у тебя сейчас в бизнесе самое является ключевым, что тебе нужно решить, чтобы у тебя были деньги? Начать продавать. Продавать именно выстраивание инструктор, то есть продавать бизнеса вам идею. Ага. А, смотри, а ты сказал, что ты умеешь, допустим, гнать трафик. Сколько человек в день, допустим, к тебе приходит? Ну, в рассылку сейчас залетает около тысяч человек. Базовый да. да, да. Ага. Кто-то отваливается, кто-то остается, кто-то даже выполняет задачу. Какой у тебя офер на это? А, ну, мы просто спросили группу ВКонтакте по заработку в интернете. И те, кто там наступает за последние три дня, на них рассылаемся по усеверах. Ага. А, скажи, какая основная боль? Какой офер вы рассылаете? Хочешь заработать в интернете на свободном графике? там. Окей. Okay. А, скажи, что происходит с человеком после того, когда он попадает к тебе в ворон? Там происходит знакомство со мной лично. То есть там я рассказываю о том, что я сейчас занимаюсь, работаю с MLM-компанией, в сфере криптовалюты, рассказываю, почему не рассказываю, как много можно зарабатывать ну, через регистрацию, да? Mm -hmm. И предлагаю заступить ну, команду. И все, дальше человек а, должен быть. Да? Скажи, что происходит, как реакция людей у тебя потом после от этой рассылки? Ну, то есть, что люди отвечают? Ну, люди переходят к пишут, а, хочу в команду. А, но суть в том, что, во-первых, разница во времени сильно большая. То есть, я сплю, а они не написывают. Потом с утра я просыпаюсь, начинаю отвечать. Вот. Ну, и многие уже скрываются в этот момент. Разница во времени не остывает, это нормально ночью мы в нашей системе мы ставим автоматизацию автоматизацию внутри системы ставим галочку и таким образом система сама обучает доводит пока ты спишь она в принципе дает необходимую информацию Чат-бот высылает обучение там ну то есть то же самое да то есть все проделывает система и пока ты спишь она дает необходимую информацию и если все грамотно сделано то лид уже на утро будет подогретый и будет интересоваться Uh, смотри, uh, что я здесь вижу. Вот, вот эти 150 человек, так или иначе, они залетают, и им интересен заработок. То есть 150 человек uh, мы умножаем uh, на 30 дней, uh, это получается 4,5 тысячи лидов. Так? Да. 150 человек от день генерация 4500 лидов в месяц. Ты серьезно? Лиды не приходят всегда одинаково. Никогда не бывает одинаково лидов. Иногда бывает так, что в субботу-воскресенье большая конкуренция, меньше лидов, дороже стоят ли эти лиды, и приходит их просто меньше. Не всегда приходит одинаково. Окей, сделаем самую лучшую, так сказать, стратегию 4500, окей. Просто чел не работает, не имеет практического опыта, в практике не участвует, просто объясняет тебе, как, что сделать. Окей, будем слушать, посмотрим. Вот смотри, если ты, к примеру, сделаешь так, чтобы вот эти 4500 лидов проходили квалификацию, вот вместо знакомства, да, ты внедришь этап квалификации. То есть тебе надо понять, кто сюда подключается, к тебе в базу, кто попадает. На что они попадают, то есть тебе надо дать человеку какой-то лид магнит который человек может в течение там, трех э, минут прочитать и получить какую-то пользу для себя. То есть, во-первых, ты квалифицируешь, к примеру, человека и говоришь: допустим, э, ну, человек попал к тебе в базу, да, и ты ему, допустим, говоришь там, там привет, спасибо за подписку, да, и э, ты говоришь для того, чтобы дать тебе максимально там, оптимальный вариант э, там, заработка и так далее. Да, ответить на несколько вопросов. Вот тебе, пожалуйста, этап квалификации. Он говорит: надо подключить квалификацию, понять, кто подключается. Чувак, и так все ясно, тут самый дешевый трафик, самая обычная массовая аудитория, самый дешевый трафик и те, кто ищет работу. Аудитория слабая, у которой нет денег, все и так уже ясно и понятно. Дать лид, магнит, этап квалификации, это у нас тупо тест, это просто человек, когда прошел презентацию, посмотрел твои бизнес-возможности о том, что, как ты работаешь, внизу имеет кнопочки, которым может просто нажать и пройти этот тест, записать все, вы, выделить галочкам, что его конкретно интересует, и ты получишь этот готовый лист и сможешь же понять, кто перед тобой. В зависимости от его вопросов, от тех доходов, которые он хочет, да, от вариантов и так далее, ты уже его направляешь по другим этапам воронки. Бро, 80% запросов, дайте денег. А Твоя задача, что сделать? Смотри, а после квалификации человека гнать на диагностику. Самый быстрый и лучший вариант продать человеку – это личная встреча. 21 век, бро, все делается в интернете. Это понятно, что это самая лучшая стратегия, но сегодня мы по-другому работаем, мы создаем новую культуру. А, вот тебе здесь необходимо написать... Офер на диагностику. И после диагностики, и после диагностики ты делаешь продажу. Чего, До продажи еще очень далеко. До продажи еще надо дойти. Чтобы продавать, нужно убедить, нужно показать, что он будет иметь. Нужно поговорить. Нужно уметь разговаривать. Нужно говорить. Практики только нарабатываются. Это дело практики. Нужно учить. Нужна просто практика. Не нужно даже миллион вот этих обучающих курсов, которые стоят там полторы штуки, да, у него. Тебе достаточно просто практической работы. Под хорошим наставником, вот и все. В твоей же команде. Тебе нужна системная работа. Система тебе нужна. Не просто какие-то гипотетические советы. Тебе нужна система. У тебя 4,5 тысячи людей. Пускай у тебя э, 50% людей, к примеру. Вот здесь, допустим, 50% людей. Это сколько? 2, 250. У тебя uh, прошло квиз, ну, вообще, как бы, 70%, 80% примерно, как бы, нормально отвечают. 250 у тебя uh, ответили на сообщение. Да что ты, черт побери, такое несешь? 4500 лидов, 50% прошли квиз, 20% в лучшем случае, 4500 лидов, 900 только пройдут этот квиз. Бро просто не знает статистики, а значит, он не может тебе посоветовать, потому что нужны цифры, нужно знать цифры, цифры решают. Если у тебя есть цифры, если ты статистику сам отрабатываешь, ты можешь что-то посоветовать. Если ты сам не делаешь этого, ты ни хрена не можешь посоветовать. Ты не дашь четких цифр и ты не выстроишь четкий план. Ты не сможешь простроить четкую, четкую дорогу человеку, ты не поможешь ему. Ты должен сам эту дорогу проходить, ты должен сам проходить эту дорогу. Сейчас, в, до... в нынешних реалиях, сейчас, сегодня. Если 20% тебе ответит, отлично, круто, после этого квиза, это значит, еще у тебя останется только 180 человек. И дальше ты гонишь человека, а предлагаешь, допустим, записаться на диагностику. Им пофиг твоя диагностика. Из этих 900 человек в итоге до самого обучения дойдут только 10%, 90 человек. Да, это жесткий мир, так оно и есть. Жесткая статистика. Такова жизнь, таковы цифры. Они могут быть чуть-чуть выше, но... В целом, примерно это так. 470 человек. Смотри, 470 человек за месяц. Итак, 4500 мы получаем 90 людей на обучение. 90, Карл, не больше. 479 на 30. Это 15 диагностик в день. Ты вывезешь сам 15 диагностик в день. Это 3 диагностики в день. Ты справишься? Ну, нет, наверное. Вот, то есть у тебя здесь возникает эффект узкого горлышка, да, когда, собственно, у тебя лидов много, а диагностика отработать ты, как бы, ну, не можешь столько. У тебя не будет эффекта узкого горлышка, потому что система поможет, она, система автоматизации тебе сможет помочь в этом. Но система тебе позволит отработать не только 15, она тебе поможет отработать все 50, ты сможешь справиться даже с 50 людами. Поэтому здесь твоя задача, то есть два варианта. Первый, отдать часть команде. Отдать часть команды не вариант, потому что будет бардак. Каждый лид должен быть закреплен под определенным куратором. Нельзя, чтобы они, да, чтобы кто-то отобрал или что-то еще. Все должны закрепляться четко. Каждый должен отрабатывать свой личный трафик. Допустим, анкета, допустим, еще этап квалификации. Второй этап квалификации, где ты отбираешь тех людей, у кого, к примеру, чек сейчас уже, там, либо чек, либо, допустим, он занимался бизнесом, либо там он чем-то таким занимался, и ты, короче, отбираешь, сколько комфортно тебе делать диагностик в день. Ну, учитывая разницу во времени, а диагностика сколько должна длиться, час или часа хватит? Слушай, ну, есть два варианта, да, есть такая связка, как экспертный час, когда ты как эксперт выступаешь, есть продающая диагностика, когда ты разбираешь проблемы человека, да, то есть, есть скрипт продающей консультации, когда ты появляешь проблемы человека, и под эти проблемы, собственно, ты выстраиваешь уже свою презентацию. Ну, в районе 30-40 минут у нас менеджеры, ну, 30-40 минут делают. Используя скрипты, на первом, втором, третьем шаге у нас максимум 20 минут. 20 минут. Это первый, второй, третий шаг, у нас их 5. На четвертый полчаса. Это тестирование, это проходит э, собеседование, отвечает на вопросы. То есть, это примерно полчаса уходит. Может быть, чуть больше, 45 минут. На пятом шагу, это 10 минут максимум. То есть, на все про все у нас один час, чтобы довести человека до продажи. То есть, не до диагностики какой-то. Мы приводим его от точки А в точку Б. Мы продаем ему за этот час. Все остальное время делает система. Делаешь не ты, не кураторы. Система делает. Твоя работа только один час. Сколько человек? пять. Ну, 5, а можно 5 человек в день. 25-125 человек в месяц и проводишь на диагностику. Можно проводить диагностику 20 человек за раз. Каждый день по 20 человек одновременно все проходят. Это называется автоматизация. Смотри, конверсия с диагностики, нормальная конверсия 20%. Если выше, значит продаешь за слишком дешевый человек. Нормальная конверсия с диагностики 20%. У самых лучших профи примерно 10%, 20% это максимум, это просто высший пилотаж. У тебя слишком охеренная статистика. Ты хрена не работаешь в практике, и ты просто рисуешь цифры какие-то космические. Поэтому у тебя космические цифры. Они не такие. У новичков до 5%, потому что они не умеют разговаривать. До 5%, и это уже хороший результат. Если ниже, значит, у тебя херовая диагностика. То есть, тебе надо подтягивать свои навыки продаж. Навыки продаж нужно подтягивать всем. Это главная работа в сетевом. Это не просто советы. Нужно подтягивать, нужно работать вместе, вплотную. Вот, берем 20%. 125 человек. 20% это... А, Средний 75. Сколько ты заработаешь 75 тысяч рублей? 45%. 45% это где-то около... Короче, 30. Вот, пожалуйста, 25 человек. 25, 30. 20. Вот 850 тысяч в месяц, которые ты можешь делать. 25 человек в... за, за месяц можно получить по 30К включений, 750 тысяч рублей. Какой у тебя сейчас чек? Чел тебе вначале сразу сказал 150 лидов в день, 4500 в месяц. У него команда сегодня ноль. Он тебе сразу все объяснил. На самом деле у него был ноль, у него будет два ноля. С, с такой диагностикой и с такой дорожной картой он сделает два 0 Ноль на ноль. Вот твоя ближайшая схема, которую тебе необходимо реализовать. Это одна из гипотез. Их может быть очень много. Вот твоя ближайшая схема, которой можно теперь только подтереться. Вот это вот твоя дорожная карта. Знаешь, это как GPS в 19 веке. Дали тебе вот эту, блин листок бумаги или полотно, и показали, смотри, вот здесь ты, тебе надо прийти сюда. Вот видишь прямая линия, вот так ты доходишь до туда, куда ты хочешь прийти. Это не дорожная карта, это тупик, это жопа. Тебе нужен GPS-навигатор, тебе нужна серьезная система. Ты еще вот часть людей можешь отдать команде, и миллион в месяц ты можешь делать. Один миллион в месяц можно получать от половиной тысяч лидов. У лидов, у которых нет денег, ты сумасшедший, какой можно сделать миллион рублей, если у людей нет денег? Это вот твоя связка, которую ты использовал, а их можно внедрить огромное количество. Ты просто в тупике. У него должна быть суперуслуга, у него должно быть что-то просто экстраординарное, чему даже Маск позавидует. Вопросы? Да, тут, да, вопрос у меня в том, что как нам продавать, если мы ищем людей, которые хотят начать зарабатывать, да. а, и при этом мы начать зарабатывать с вложителей. Вот и здесь они Ну, собственно, и у не Ну подожди, ну, человек, который хочет зарабатывать, у него есть семья, у него есть потребности, у него есть желание, у него есть определенные боли. Твоя задача понимать, то есть на этапе квалификации, если же тебе вот этап квалификации, ты можешь сделать квиз, к примеру, где ты будешь людей уже то есть, фильтровать. И у тебя на этом этапе, да, вот они у тебя, люди, люди фильтруются. Все понятно, где у него проблемы. Проблема в практической работе. Все остальное, возможно, работает правильно. Просто здесь нужны практические навыки, здесь Таица. Иголочка в яйце. Она как раз там. Парень в тупике. Ты не решил его задачи. Ты не помог ему. То есть половина тех, кто там ищет работу в интернете конкретно, да, там с окладом и так далее, ты сразу отсеиваешь, ты не работаешь с ними. А что? что? Ты отсеиваешь 80% людей? Ты не работаешь с ними? 80% людей, которые ищут работу, ты с ними не работаешь? Это твоя основная масса. Это и есть люди, из которых нужно создать, вылепить, сформировать. Это и есть твоя масса людей. 80% людей. С ними надо научить работать. Да, это самое сложное, но надо научить но работать с этими людьми, потому что у всех будет именно эта масса. Их нужно сгенерировать в продаже, а не, не работать с ними. Их нужно убедить в том, что они ничего не потеряют. Ты продаешь не говно пакет или какое-то обучение, ты продаешь им стиль жизни, ты продаешь им новую жизнь, шанс выбраться, вылезти, стать счастливее, стать реализованнее, получить крутую телку, получить крутой спорткар, построить дом. Ты ему должен объяснить, что на работе за 10 тысяч рублей или за 500 евро эта миссия невыполнима. К примеру, у тебя через диагностику люди не купили, и ты можешь сделать вторую связь, к примеру, там, через вебинар, либо фокус-группу. -фокус то есть ну, Вариантов тут, на самом деле, масса. А то, что mm -hmm. ты думаешь, что люди, которые... Ну, люди же пришли к тебе там, на тот же заработок и так далее. То есть проблема в сетевом у людей какая? Они предлагают заработок и сразу пытаются продать вход в компанию. Но это тупость. Проблема сетевиков не в том, что они пытаются сразу тебе что-то продать, у них нет механизмов, у них нет утепления, они не знают как. Это и есть боли. Они не знают, как сгенерировать в продаже трафик людей, у которых нет денег. В этом вся проблема. Есть проблема в том, что люди не видят потенциала. Ты не способен им донести потенциал этой индустрии, этого бизнеса. Проблема не в этом. Проблема в том, что ты не донес им главное. Ты не продал им другую жизнь. Чтобы продать другую жизнь, ты должен быть примером. Хотя бы твой спонсор должен показывать. Через спонсоров, через систему ты должен показать стиль жизни. Ты должен показать профессионализм. Ты должен подогревать их, быть огнем, зажигать в них огонь. Когда они увидят это, они купят твой стиль жизни. Они купят твой билет на возможность получить то же самое, бро. В этом вся соль. Нужно научить именно это делать. Дорожные карты, вот эти вот нарисованные рисунки, они никуда тебя не приведут. Вот, если, как бы, у тебя есть такая задача, у тебя потенциал роста в 1 миллион рублей э, за первый месяц сделать результат, то есть смысл э, начать учиться продавать через диагностики и освоить также консалт. Все. Окей, mm -hmm. okay, понял. Смотри, у вас есть, у нас есть все, что надо. У нас менеджер продает с конверсией 35%. Мы подняли средний чек. Конверсия выросла, э, понизилась до 27% в этом месяце, но чек увеличился на 20%. У нас один менеджер продает на 2 миллиона рублей. Теперь ты ему продашь курс за 1500 евро, за 150 тысяч рублей. У нас это стоит меньше 9 евро в месяц. Все. Дорожная карта, стратегия, система, автоматизация, партнеры, утепление, чат-боты, приложение мобильное, мобильное приложение. Все внутри, все у тебя на ладони. Ты все это получишь просто за блин, там даже 7 с копейками Евросов получается. Все. Это Любим. люди, есть и супер горячие, есть и холодный трафик, который пришел. Просто вот он увидел, подписался ко мне на канал, увидел бонус, там, допустим, Крис, Он пришел на Крис, оставил заявку. Вот. просто твой потенциал сейчас, вот то, что как бы я ж не спотолкаю, это все взял. Да, я говорю именно из твоих данных, которые у тебя сейчас есть. Ты только из этого канала трафика, из этой связки, которая у тебя. Uh, ну, не сделано правильно должным образом. Потому что если ты продолжишь делать то же самое каждый день, uh, у тебя ну, как бы вот, этот, вот этот, вот этот, вот этот этап, он не поменяется. То есть ничего нового, даже если ты uh, сделаешь какое-то супер крутое продающее, там, наймешь копирайтера и так далее и будешь предлагать ему бизнес, у тебя ничего кардинальным образом не поменяется. Так, uh, есть Спасибо. еще для вопроса? Uh, ну, в целом, наверное, больше нет. Все, фоткай, uh, uh, а? Ты сказал, ты сказал, что нужно квалифицировать и давать кис какой-нибудь. Э, Квиз 3 пять вопросов, но ну, не больше, да, чем больше, вопрос, так, больше тем, вопросов. Принимал, то, есть, быть, то есть вопросы должны быть по существу. То есть вопросы должны, во-первых, э, давать тебе понимание, что это за человек, его получилась способность, чтобы тебе, ну как бы пришел там, э, возможно, если ты делаешь рассылку там по возрасту, где-то квалифицировать человека. Вот. И потом эту базу просто греешь, греешь, греешь, там еще вебинар можно добавлять. Ну вот я вчера, я пошел вчера в этот, не знаю, историю смотрите нет. Я пошел вчера в Луи, Витон здесь на Бангкоке. Очередь, 40 минут стоял в очереди, чтобы купить сумку за 200 тысяч, понимаете? Очередь. Но в магазинах, где там сумка за 3000 рублей, как бы там очереди нету, Но там еще ты приходишь туда, и ты, чувак, давай сиди, сиди. То есть они настолько охеревшие, что, ну, я, блин, думаю, вот уровень, да. Но они выполняют одну и ту же работу. Вы долбанутые сетевики, что ли? Вы полторы косаря отдаете кому-то, чуваку, который даже не знает вообще, как работать. Он даже с цифр не знает, статистики не знает. Правильный вопрос, как продавать тем, кто ищет, как заработать. Вот это самое сложное, потому что у них нет денег. На Луи Вутон, как у тебя, да, когда ты сходил в Луи Вутон и приобрел его там за 2000 косарей, 2000 евросов. У тебя есть, потому что вот эти вот бедные горя сетевики покупают у тебя курсы, и ты им даешь нереальные вещи. Ты им втюхиваешь просто нереально. Они тебе забашляли эти бабки. Они не получат результата. У них не будет ничего. Какой там миллион рублей, они тебе забашляли этот миллион. Надо с чеком, у кого уже доходы есть, мне надо только новичков разбирать. Я хочу показать, как ну, масштабироваться. Марина Павленко, 300 тысяч его, давай. А, нет, отбой, Марин, ты все уже, ты уже, этот, ты уже в воронке, ты уже приехала. Я так не играю. Ты, ты, уже, ты уже 3 числа на VIP идешь, так что давай, это, все, отбой. Ты, у тебя уже все простроено будет э, 3 числа. При... Решай давай вопрос, да, давай, давай. У тебя все нормально будет с э, 3 числа, у тебя, ты, уже, ты уже в воронке, ты уже предоплату внесла, поэтому все. Дай, дай другим кайфануть. Ты кайфанешь уже с 3 числа. Если что, вызывай, я тут. Да, хорошо, давай. Марина у нас Марину мучает, не мучает, а этот. Марина у нас мечется между ВИПом и платит. Она, она хочет на... Она очень хочет на ВИП. Она сделала предоплату, забронировала у нас стоимость. Вот. Хочет очень на ВИП, но ей рассрочку отказал банк. Еще берут в банке кредиты, еще им не дают эти в банке кредиты. Слава богу, что этой девочке не дали кредит в банке, чтобы оплатить этот курс. Ну, она найдет в себе силы. И... 3 числа придет масштабировать свой бизнес, мы с ней сделаем миллион за месяц. Ты чохнулся, девочка, просто беги оттуда, беги. Вот, так что все, финале. дайте мне там обратные связи, отмечайте меня в инсте, ребята, отмечайте в инсте, я вас буду там где-то там репостить и так далее, дайте обратную связи, вот прямо вот сейчас, если вы получили эмоции, отмечайте в инсте, в телеге там и так далее, отмечайте, я вас буду также показывать, какие вы, где крутые ребята, вот, все, на связи. Итак, ну что, этот горе-профи не дал конкретно четкой стратегии, как утеплять как продавать тем лидам, которые ищут работу, у которых нет денег. Ребят, переходите просто в ссылку в описании, найдите ссылочку где-то. Она может быть в описании, она может быть в профиле, она может быть еще где-то. Найдите ссылку на эту систему. Там будет та самая система, про которую я вам говорил и, может быть, даже немножко показал. Выполните все инструкции внутри, понажимайте все кнопочки, посмотрите, почитайте, изучите, как это работает, как работают гуру, как работают практики, как работают люди реально в полях. И не рассказывать что-то вам где-то, как это должно работать на самом деле, и разные гипотезы. Знать путь и пройти его – это не одно и то же.